Карась, да, это мелкий, ну. Хотел время сказать всем здравствуйте, мы на водоеме. Сергей ловит рыбу. Я смотрю на рыбу, как он ловит и как она плавает. 19.56, а какой 11 января сегодня. Озеро Половинное. Глубина в районе двух там метров, может даже, мне кажется, с копейками рыба есть но не крупная пока вот я еще только короче удочку даже не достаю он уже нас десяток налою. Муть только у меня поднимает здесь и все сейчас я буду ловить серёга он хрюкает да у тебя да, я просто зажал он так. специально даже он видишь, вот оторвался здоровы карася там он целует карасе и ловит а я все продолжаю также смотреть у него их уже вон сколько, у меня всего два, два, вот у меня мешок у меня большой, а коросе всего два. Сейчас я настроюсь и буду тоже ловить, на камеру не получается, потому что вот эту лунку она уже не видит, они там он муть поднимает какую. А близко которая, вот это например, у нас фокусироваться не может на мормышку но я сейчас эту еще пока мормышку и найти не могу. мишки туманова перед передавай. кому мишка туманов мишки туманова привет Серега, а говорит надо передать на хочет, никак не может говорит, с рыбалки да но... вот так вот мишка тут рыбы склон сколько она вот полно у Сереги еще больше Рыбалка продолжается. Рыба по-прежнему игнорирует мои приманки. У Сереги, как обычно, он там он клюет клеет, у него он там напрятана уже, у него рыбы куча. Вон вон сколько у него там рыбы. У меня уловчик скромный. Всего тут в районе десяточка. А, ну конечно, он, он насколько удочек ловит я практически на одну ну на две рыба ушла куда-то ушла а нет она тут возле камеры возле камеры трется нет опять, да? Опять угу. у него... Опять у него... Карась. Ловит, ловит, ловит, ловит. Куда ему столько? Да куда мы приехали на, а, на рыбалку все на рыбалку все-таки. Да, за рыбой. За О, лаганом. горбунец, горбунец он поплыл. Пытается, пытается всплыть. Уплыл. А я, как и прежде, всего смотрю кино пока у меня аккумулятор не сел будет брать не будет кто-то ему не понравилось огромному этому карасю подался дальше. Серега, Серега, что за хитрая прикормка у тебя? Я, ну, чего у него клюет? Я, говорит, ничем не кормлю. Да я раз. Вот, все, вся рыба у меня его. Плуа к нему, походу. Ну, ладно. <свят> я таких маленьких был, даже отпускал. Часто у нас такой программы нету, потому что я уже не маленький. Все меньше и меньше. хе -хей. я самого маленького поймал. Ну. Этот все таскает и таскает. Куда ему столько рыбы? Время. 23.11. три мы уже ее девать некуда уже наверное за эту за палатку даже туда сыпется но у меня тут скромнее гораздо гораздо скромнее самый наверное крупный вот этот тут ну или что-то около около этого карась муть поднял Нифига не видно, но он, он там, он есть. Вон он проплывает, к Сереге поплыл опять. Нажимаем. Я проигнорировал. Плывет дальше. Время 23.43, закончили рыбалку. Вон этот, надербанил сколько карасей. меня раза в три, наверное, меньше мешок-то я взял большой, а он пустой. Сейчас будем складываться, собираться и выходить. Как-то вот так вот.